Телекомпании Лепесточки. Представляет Вещи вокруг нас Мы думаем, что знаем КАК С ГАНДОНАМИ! Но на самом деле видим лишь какую хуйню Я был таким, как хлеб Но наступил день, когда мир дал мне Пизды. И у меня не осталось другого выбора, кроме как Хуй, Я расскажу свою историю У меня твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать-то То, как с обычным парнем произошли МЕСЯЧНЫЕ Неважно Но одно я знаю наверняка Отныне все будет охуенно. Все началось именно. Здесь а. а где же еще? Шанхай. Столица мира. Шахматная доска. Какие нахуй, шашки? Что ты несешь? Кейт, что такое? Тот парень, который вышел из туалета, он. Он был весь в говне. Выходи, <смех> браток, Проходи. Оставайтесь на местах. Здесь только что.. Обосрался, Пидорас. Три желтые строители, дом 25, квартира 12, четвертый. Хоть пятый. <пишут> Он показывал. Пишу. <пишут> а, <Леш>. Быстро, выпьете, <пишут> свою хуйню эту, блядь, заебал уже. Это я. Ты уже успел уснуть? Я сплю. Детка, я скоро. Иди спать, а когда проснешься, я уже буду дома. Давай, пока. Хорошо. Хайлер! Всё-таки насал, вы будили, блядь! Ну да ладно тебе, ну чего ты? Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Голова раскалывается, будто вы мозг затолкали. А потом Размазали В настоящее время у полиции нет комментариев. No, God, please, no! Мистер Кейн, соседи слышали, как у вас кто-то кричал. Чуварил, орел, блядь? Да? Я, я ничего, нет, нет. Вы позволите мне осмотреть вашу квартиру? Нет, блин. сэр. Да. Вы не будете против, если я все равно тут все осмотрю. Идите нахуй! Шутка! Шутка! Нет, не ходите туда. Да? Почему это? Потому что. Потому что. О, ясно. No! Ты веришь в Иисуса Христа. А Он в тебя верит. Раздвинув облака, он говорит тебе Люди, вы хуй на блюде! Я вас проклинаю! Эй, Тайлер Эй, Тайлер Эй, Тайлер